И последний слайд – это по поводу организации самого проекта. То есть, я так понимаю, что все-таки люди здесь собрались разные, да? те, кто уже пособирал данные, те, кто уже их почистил, и те, кто их заново собирать будет, да? скорее всего. Поэтому есть такая заготовка небольшая, то есть из каких этапов строится сам проект. Сбора вот этих вот справочников данных, необходимых для работы вас вытаёт. Ну, наше обобщение такого опыта, как мы пытаемся строить свои проекты у заказчиков. То есть, первая задача – это предварительная оценка количества данных. Вы понимаете, чтобы оценить сроки и вот эти вопросы, там, детализации глубины данных, вы должны понимать вообще, сколько у вас этих данных. Потому что, так сказать, расписывать редукторы до зубчатых колес это занятие увлекательное, но времени просто может не хватить. Поэтому первая задача – это оценить, сколько у вас этих объектов будет. Будут ли там киповские приборы, будет ли там только механика, либо только двигатели. То есть эта задача занимает где-то 2-3 недели, вообще говоря, понять, что вы хотите в системе видеть. Вторая задача – то, что я показал, технические организационное решение для сбора данных. Это вопросы, вот, я попытался рассказать, правда, быстро. Это Excel, это вот такие акселераторы, либо это СУТАИР непосредственно. В принципе, наверное, преимущество… Использование не НИАСУ ТАИЛ я показал. То есть такие фокусы в 1С или там в САПе вы не сделаете никогда. Третья, как бы этап – это все-таки разработка целевого состояния, то есть в какой системе вы будете использовать, чтобы набор справочников соответствовал возможностям той системы. Это вот две задачи. Целевая концепция использования данных и предварительное согласование полей. То есть там много бывает нюансов. Это допустимость языков русский, английский, это символы специальные. Следующая задача – это понять, откуда вы берете данных. Я вот здесь опять-таки настаиваю на том, что до того, как собирать данные, вы должны их сложить, источники, в какое-то одно место. Здесь это регламенты производства, вы должны у производственников выяснить, есть ли у них действующие регламенты, потому что оттуда берется перечень иерархии, да, вот этих объектов, участков, подразделений. У механиков понять, есть ли у них данные по оборудованию, собственно, паспорта либо какие-то регламенты. Это вот такая задача, которая нетривиальная. Соответственно, следующий этап – это разработка начальных классификаторов, то есть, когда стартует проект, Понятно, что в нем будут насосы центробежные, я вас уверяю точно, и будут вентиляторы. Поэтому какой-то набор стандартных справочников вы можете либо взять готовый, либо, соответственно, сделать его опять-таки с нуля, чтобы пользователи понимали, о чем речь при этом сборе данных. Переносы из данных из там исторических, когда не хочется потерять эти данные. Собственный этап сбора данных. Либо операторы, либо сами механики, что не рекомендуется. То есть некие люди, которые садятся за компьютер и в течение полугода переносят эти мощности приводов некие таблички. Очистка унификации, но ну, я не стал показывать. Вот в нашей системе есть разные такие штуки поиска вот этих дублей русских, английских языков именно в записях, которые не видны. То есть когда глазами смотришь Excel, там вроде бы все по-русски, на самом деле там все по-английски написано. Это для нормальных систем, это, это мусор такие записи. Соответственно, дальше загрузка Васутаир и поддержка данных. Круповой сценарий, если вы хотите получить законченную там базу данных, оборудование техкарт и дефекты у себя.